Привет вам! Мы дошли до края нашего залива, вот там далеко-далеко это наш айланд, ну не наш, соседний, Ланисера, Ланисера Волд. вот здесь где-то круглые должны быть наши My Home Resort, а здесь пошли такие дешевенькие, четырешечки и пятерешечки. Мы вот с папой дошли до самого-самого края этого залива, оказались на камешках красиво, а дальше там начитается другая часть э, деревни нашей Авсалар. Тут голубые такие вот интересные домики на воде, типа Мальдивы. И вон, вон, вон далеко флаг. Турецкий на нас смотрит. Море прекрасное. Волны все утихомирились. Это только тут, вот на камешках. Красота. Алания прекрасна. Тепло. Хорошо. Зелено здесь. И кот ходит и всех мажет кремом. Ааа, -а -а, пожалуйста, не надо.